Меня зовут Варвара Терещенко, я художник. Мы представляем выставку «Обыкновенные мученицы», которая открылась 18 июня в Центре Красной на Красном Октябре. Если говорить о выставке в целом, мне кажется, что это, во-первых, очень хорошо подобрано название, аккуратно, Маннери Балатян. Изначально слово «мученицы» было... Выбрано были варианты святые, мученицы, мученичества. В общем, все крутилось как вокруг этого образа, который очень сильный, с одной стороны, может оказаться слишком экзальтированным, как и сама вся наша выставка, слишком чувственная, слишком живой в каком-то смысле. Мне именно это нравится. Мне кажется, что у нас получилось очень чувственный именно какой-то опыт, который комната ужасов некоторые мы тоже с вами думали о том, как это все вместе можно характеризовать. А, некоторые размышления о страдании именно страдании и страдательном опыте мучительности, которая сопровождает э, женщину вообще жизни здесь речь не только о насилии, которому подвергается женщина во всех сферах, особенно в темных отношениях в семье, но и просто какой-то женский опыт физиологический был представлен, как, например, роды. На открытии сейчас, скажем, не уже нет ее. На открытии была аудиоинсталляция Влада Буровольского который был некоторый микс из э, криков брожниц, звуков, создаваемых э, женщинами во время родов. И все это в купе э, э, с моей живописью, такой очень прямолинейный, плакатный, э, что я воспринимаю как комплимент, потому что мне кажется, что э, такое визуализирование э, насилия именно документация э, образов насилия может быть очень действенным инструментом в борьбе против него. Э, я себя воспринимаю как некоторый медиатор между жертвой и зрителем. Э, мне кажется, просто сам факт э, переноса этих образов на, на холст э, закрепляет, а каким-то образом превращает это в некое утверждение. Мне кажется, в обществе, особенно у нас в стране, где, особенно если мы говорим о проблеме домашнего насилия, это всегда табу, это всегда что-то скрытое очень глубоко. И мне кажется, что такой вариант такого броского плакатного визуализирования реальных историй, документальных историй, может быть очень полезен, как для искусства современного, которое, мне кажется, не должно закапываться в интеллектуальности, не должно ориентироваться на узкий круг подготовленного зрителя, как и для нашего общества, которое... Особенно в России находится в, в отношении проблемы женщины, в отношении насилия над женщиной на очень а, м, примитивной стадии. И мне кажется, что, как говорится, каждая лыка в строку, и чем больше документации этих случаев будет в искусстве, тем, тем больше, грубо говоря, возможности привлечь. Просто внимание зрителей в и мира Балатина рассказала про мою работу по ВОЗ, представленную на выставке. Я выставила еще и портрет Анны Жевнирович, про которую, наверное, вы читали и слышали. Девушка, которая опубликовала на сайте ВОЗ, она работает там редактором, историю, которая произошла с ней. И молодой человек избил ее в среди ночи после трех лет совместной жизни. И она имела смелость и храбрость просто человеческую рассказать об этом всем и подать в суд. Сейчас продолжается, было первое заседание недавно, продолжается эта тяжба, пока неизвестно, чем она закончится. По крайней мере, она выступает в роли перевопроходца в каком-то смысле в нашем обществе, и это все очень сильно помогает женщинам, которые находятся в этой ситуации и просто не знают, что с этим делать, ни психологически, ну, это более тонкий вопрос, ни просто, грубо говоря, юридически, куда идти, что делать. И описывая это, Аня действительно очень помогает. Я познакомилась с ней таким неожиданным образом я просто вот, буквально как только она опубликовала эту статью я прочитала ее и я, помню, я была на улице и буквально в лифте написала ей сообщение в фейсбуке с сказать, словами поддержки очень бессвязное такое потому что я была очень потрясена и попросила у нее разрешение поработать с ней и сделать ее портрет и она сразу откликнулась и вот получилась вот эта работа, которая называется «Это теперь твое истинное лицо», что является фразой, которую Анин, партнер бывший, произнес, когда закончил избивать ее. И мне кажется, что эта фраза, она, собственно, и поразила меня больше всего, помимо истории, помимо фотографий, которые Аня заложила в себя в этом взрослом состоянии который, на мой взгляд, выглядит просто очень сюрреалистично. То есть это и цвет этого лица, и его форма находятся просто в визуальном плане, в моем понимании, вне реальности. Так что даже визуальный аспект очень поразил меня изначально. Но эта фраза, мне кажется, очень хорошо характеризует... Какую-то суть э, насильственных отношений мужчины и женщины ⁇ это желание э, в качестве наказания или просто в, в силу своей собственной натуры дать женщине другое лицо. Э, поэтому я очень в качестве такой практически мантры э, использовал очень очень много раз написал эту фразу на холсте фон просто состоит из, из не знаю, миллиона э, этих слов и также само лицо перекрывается сверху текстом мне хотелось именно исписать э, это лицо сверху чтобы подчеркнуть еще раз какой-то насильственный факт то есть э, Визуально, когда текст проходит по лицу, вообще когда, когда что-то пишется на... на лице человека, это создает какой-то э... неприятный, пугающий эффект, мне хотелось этого добиться, вот этими надписями. Э -э...